Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео покажу, каким образом можно за 15 минут зарегистрировать ИП, причем сделать это абсолютно бесплатно. Итак, на этот раз воспользуемся онлайн-сервисом. Ссылку найдете рядом с данным видео. Данный онлайн-сервис позволяет регистрировать бизнес из любой точки России и делает это абсолютно бесплатно. Для того, чтобы воспользоваться данным онлайн-сервисом для регистрации IP, нужно указать свое имя, фамилия, имейл, номер телефона и придумать пароль. Обращаю ваше внимание, что для того, чтобы использовать все бесплатные функции сервиса, необходимо указывать свои настоящие данные. Итак, после регистрации кликаем «Приступить» и переходим на следующую страницу. Так мы попали на страницу подготовки документов для регистрации индивидуального предпринимателя. Всего для регистрации ИП нужно пройти 10 простых шагов. Причем только 6 из этих шагов являются, касаются непосредственной регистрации. Остальные шаги они касаются после регистрационных действий, которые тоже целесообразно выполнить после того, как ваше IP уже зарегистрировано. В этом сервисе есть дополнительные услуги, которые можно получить и есть так называемые часто задаваемые вопросы, которые здесь же даны ответы. То есть при необходимости можно посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы, в том числе вот даже по выбору системы налогообложения. Итак, первое, что нам необходимо сделать, это ввести личные данные. В личных данных необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место рождения, серию паспорта, номер паспорта, дату выдачи, кем выдан код подразделения, ННН и указать номер телефона. Заполняем данные и сведения. Я заполнил данные вымышленного персонажа, полностью все данные. Обращаю ваше внимание, что все данные необходимо указывать в точном соответствии, как указано в паспорте. Особенно это касается места рождения, выд... органа выдавшего паспорт и так далее. Забыл указать телефон, но сейчас я его допишу и перейдем на следующую страницу. Кликаем на далее и переходим на следующую страницу. На следующей странице нужно ввести адресные данные. На данной странице вводим адресные данные. Адресные данные берем в паспорте по месту прописки. Указываем город, в котором прописаны. По мере заполнения система будет предлагать вам варианты, из которых нужно выбрать то, что соответствует вашему месту прописки. В данном случае я выберу данный адрес. И также таким же образом заполняем полностью все оставшиеся данные. Итак, я заполнил данные по прописке вымышленного персонажа. Указал город, улицу, дом... Корпуса нет, указал квартиру, индекс у меня подставился автоматически, также автоматически подгрузился код налоговой инспекции, и здесь же он отразился, в этой графе отразился адрес налоговой инспекции, куда нужно будет сдавать документы. Ниже также отразился автоматически подставился муниципальное образование, код АКАТА и код АКТМО. Кликаем кнопку Далее и переходим на следующий этап. На следующем этапе нам необходимо выбрать виды деятельности. Для выбора видов деятельности можно использовать вот этот вот упрощенный перечень, либо перейти к полному списку, в котором отображены полностью все виды деятельности. В упрощенном варианте отражены самые распространенные виды деятельности. В данном случае раскрываем виды деятельности и смотрим, что максимально ближе к подходит по видам деятельности, которые собираем, которыми собираемся заниматься. Ну вот, например, самый распространенный это розничная торговля. То есть можно выбрать несколько видов деятельности. И также можно выбрать, допустим, оптовую торговлю, тоже какие-нибудь несколько видов деятельности. Ставим галочки, эти виды деятельности отобразятся в документах, которые мы будем подавать на регистрацию. После того, как виды деятельности выбраны, кликаем далее и переходим на следующий шаг. На следующем шаге из выбранных видов деятельности нужно выбрать тот, который будет основным. По большому счету это не принципиально, можете оставить любой. И переходим на следующий шаг. На следующем шаге нам необходимо выбрать режим налогообложения. Система нам предлагает в качестве системы налогообложения выбирать упрощенную систему налогообложения. Для нее для данной системы налогообложения необходимо выбрать объект налогообложения, то есть доходы по ставке 6% либо доходы по ставке от 5 до 15%. В чем разница можно посмотреть в подсказках в каждой из этих налоговых ставок, либо кликнуть на данную ссылку и почитать подробную информацию по поводу того, чем данные виды ставок отличаются и, соответственно, какой вид ставок будет вам выгоден для, именно для вашего вида деятельности. Я поставлю ставку 6%, потому что в большинстве случаев этот, эта ставка является самой оптимальной для большинства видов деятельности. Кликаем «Далее» и переходим на следующий шаг. На следующем этапе нам система предлагает открыть счет в банке. Кликаем «Открыть» и попадаем на страницу подготовки документов для открытия счета. В данном случае здесь нам система предлагает поставить галочку напротив одного из банков, который является партнерами данного онлайн-сервиса и позволяет клиентам открывать расчетные счета и обслуживаться на более льготных условиях. Если вам ни один банк не нравится, то можете здесь указать «Хочу другой банк», написать, например, это будет «Сбербанк». И смело переходить на следующий шаг. На следующем шаге нам предстоит распечатать документы и инструкцию с дальнейшими действиями по регистрации ИП. На данном шаге система нас извещает о том, что подготовлены соответствующие документы на регистрацию ИП, заявление о регистрации и заявление о переходе на упрощенку. Данные документы можно все скачать в разных форматах. И, что самое важное, здесь имеется инструкция по регистрации. В данной инструкции прописаны все детальные шаги, как нужно действовать, куда подавать, что делать для того, чтобы успешно провести процедуру регистрации. Кроме этого, система онлайн-сервиса предоставляет информацию о том, куда нужно сдавать документы, то есть какой регистрирующий орган будет проводить регистрацию индивидуального предпринимателя, указан адрес, наименование и контактные телефоны. Скачаем инструкцию по регистрации и посмотрим, что нам необходимо сделать для того, чтобы пройти всю процедуру регистрации. Система нам предоставляет подробную инструкцию на четырех страницах. Здесь нам детально расписано, что нужно сделать. Оплатить госпошлину, каким образом распечатать документы на регистрацию, какие дополнительные документы нужны, то есть это оригинал паспорта. Красным цветом выделены еще раз дополнительно показанные Адрес налоговой, в которую нужно сдавать документы на регистрацию. Как действовать, если документы будем подавать не лично, а, например, направлять по почте, либо через представителя. И каким образом необходимо получать документы. Как провести регистрацию в фондах. И как получить письмо с кодами статистики. Где это сделать. А также рассказано, в каких случаях нужно уведомлять налоговые органы о начале деятельности. Таким образом, на данном шаге, После подготовки документов вы полностью готовы к процедуре регистрации индивидуального предпринимателя. После того, как ваше ООО зарегистрировано, вы получили свидетельство, можете вернуться опять в этот онлайн-сервис и пройти оставшиеся с 7 по 10 шаги, чтобы провести все оставшиеся завершающие процедуры. Кликаем «Получить свидетельство». После того, как вы получили в документах свидетельство о регистрации, вы в данном в поле указываете ОГРНИП, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя. Это вот такой вот длинный номер. Указываете ННН и указываете дату регистрации, который также указан в свидетельстве о регистрации. Кликаете Далее. На следующем этапе нужно отправить уведомление в надзорный орган. Кликаем на данное... На данный шаг нужно обратить внимание, что данное требование касается не всех, а только отдельных категорий предпринимателей, которые оказывают определенные виды деятельности. Если вы оказываете виды деятельности, которые перечислены здесь, то вы, соответственно, кликаете на этот вид деятельности и система автоматически сгенерирует вам документ, который нужно будет отправить в надзорный орган в качестве уведомления о том, что вы будете осуществлять данный вид деятельности. Игнорировать данное требование и данную помощь онлайн-сервиса не нужно, потому что в противном случае можно получить весьма весомый штраф за неуведомление данного надзорного органа. Если вы не оказываете данных услуг, просто кликаете «Я не оказываю данные услуги». Кликаем «Далее». На девятом шаге необходимо получить письмо из органов статистики. На данном шаге детально расписано, каким образом можно получить письмо с органов статистики. В некоторых регионах это можно сделать самостоятельно, даже не посещая соответственно органы статистики. Для этого можно кликнуть на, по данным ссылкам и перейти на соответствующие сервисы, также бесплатные, с помощью которых можно в течение 1-2 минут получить коды статистики для индивидуального предпринимателя, который был зарегистрирован. И на последнем шаге система нам предлагает проверить пакет документов и приступить к работе. В данном случае здесь система нам говорит какие документы у нас должны быть на руках. Это должен быть свидетельство о постановке на учет, свидетельство о регистрации, письмо информационное, если мы подавали на применение УСН, справка из Госкомстата с кодами статистики и, соответственно, паспорт физического лица. Это все документы, которые необходимы индивидуальному предпринимателю для того, чтобы вести предпринимательскую деятельность. На этом у меня все. Пользуйтесь данным сервисом. Успешного бизнеса. Увидимся в следующих видео.